Ну что? Посмотрите, какой теплоход. <смех> да, сама она превосходит сама себя. Каждый новый проект у них все крашен. И сейчас вышел новый проект Самана, Сигнатур. Посмотрите сюда. Это 8 этажей отельной роскоши. Каждый юнит со своим приватным бассейном Infinity. Да, вот внимательно Infinity Pool в каждом апартаменте, даже в студиях. Плюс роскошный бассейн в стиле пляжа, то есть в стиле кристальной лагуны или в стиле пляжа с песчаными берегами по всему периметру. Это общий бассейн. Плюс еще два уровня коммерции э, и всего же 8 жилых этажей. И все это в районе Арджана. Это э, очень развитый район, находится рядом с GVC. В большей степени он спальный, конечно, значит, потому что он находится не так близко к центру. Но и цены, друзья, вас очень приятно порадуют. Здесь вы можете приобрести студию большой площади 40 с лишним квадратов плюс терраса, плюс бассейн по цене всего от 720 тысяч дирхам либо one bedroom тоже с приватным бассейном начинает миллиона пятьдесят есть также и более крупные площади что скажете друзья сегодня обзор самана микро нас сигнатур поехали ну вот как выглядит вся эта красота еще раз Предлагаю взглянуть вам, внимательно рассмотреть макет, здесь есть на что посмотреть. Вообще, здесь в отделе продаж, слава богу, что нет никого, во-первых, потому что рамадан, и все после четырех сваливают, это время уже шестого. Вот, мы работаем, я работаю. Здесь можно просмотреть прям эволюцию, проследить их проектов. Например, вот это Mykonos Signature, а вот их прошлый проект нас просто. Здесь в два раза меньше этажность, он поскоремнее весь, поменьше, ну, ты сам макет поменьше, и билдинг поменьше. В целом, та же концепция. Точно так же дом-теплоход, как и наш новый проект. Но новый гораздо поинтереснее. Он уже из трех сегментов состоит. И самое главное, сейчас я вам раскрою большой секрет. Ну, Во-первых, вы все знаете, что ключевое свойство недвижимости это месторасположение, локация. Какой есть косвенный признак того, что объект находится в хорошем проходном месте, в людном, а не где-то на отшибе или на окраине? Это коммерция. Посмотрите, здесь это первый проект Самана, у которого целых два этажа, коммерческих помещений а, здесь встроены в здание, а они коммерцию почти не продают здесь в Дубае, они в основном сдают ее сами в аренду, то есть это вообще отдельный бизнес застройщика, то есть они эксплуатируют в дальнейшем весь билдинг и снимают плату сервис чарча также сдают в аренду коммерческие помещения и естественно нет никакого смысла тратиться самим на постройку этих двух этажей если это не будет востребовано, если это не будет приносить доход. Посмотрите на прошлые проекты, нигде нет коммерции, вот тут только паркинг пожалуйста, сама на Санторини, поскромнее проект это кстати греческий остров санторини да а миконос это тоже греческий стиль парк вьюз один из предыдущих проектов здесь тоже никакой коммерции заметьте только парковка отстроены и все а здесь уже мы понимаем что располагаться новый проект будет в более людном проходимом месте поскольку арджан район где находится этот билдинг в отличие от studio сити от uh, GVT Gmail Village Triangle, это те локации где были предыдущие проекты самана Арджан, конечно поинтереснее я снимал обзор этого района здесь будет ссылочка на обзор проекта другого застройщика, там, где я ездил, показывал вам, что есть себе представляет Арджан. Можете посмотреть и убедиться. И еще одна приятная новость, друзья, цены на проекты Саманы еще не успели вырасти. То есть они строят небольшие билдинги, как видите сами, там по по 4, по 5, по 8 этажей. Запускают их регулярно. Застройщик этот не самый, конечно, крупный в Дубае. И они держат пока что цены. Ну то есть вот эти 720 тысяч дирхам за большую студию с бассейном. Такие же цены были в прошлых проектах. А здесь еще и локация получит. Так что рынок-то вырос весь. Вы знаете, это и без меня. Вот сейчас каждый новый проект, который стартует, он все дороже выходит. Не здесь вы можете взять хорошие цены. Поэтому, поэтому саманы так хорошо распродается, Хотя это не самый известный застройщик. Кроме того, у них очень-очень классная рассрочка на 5,5 лет. Вам дается рассрочка при приночальном взносе 20%. Это одна из самых счастливых рассрочек. Это пост-хендовер-паймент-план. Вы уже заедете в свои апартаменты или его сдадите в аренду, а еще будете продолжать там выплачивать сумму, то есть на момент сдачи вы еще не полностью выплатите эту сумму, а процентов там на 70. Поэтому это позволяет вам, если у вас бюджета не хватает даже на такую недорогую недвижимость Дубая, то вы можете благодаря рассрочке как-то этот бюджет увеличить, окупить а его с аренды отчасти. Ну и плюс, конечно, у Самана очень хорошие интерьеры. Кстати, у них уже в общей сложности 15 проектов, по-моему, или около 15. Из них 4 дома сданных, уже куда заселились люди. Еще там часть в стадии строительства, но вот здесь в отделе продаж представлены макеты последних из этих проектов.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 Идемте. Интерьеры у них меняются не так часто. Вот этот шоурум актуален для всех последних нескольких стартовавших проектов. Что же здесь есть? Что же входит в стоимость? Во-первых, посмотрите, какая будет кухня. Вся встроенная мебель, то есть это островок тоже встроенный. Вся мебель входит в стоимость, та, которую нельзя подвинуть. Вот стол можно подвинуть, все, значит, всего не будет. Входит только встройка, то есть это кухня, дальше выхожу в санузлы. В кухне идет с техникой, пожалуйста, микроволновка, духовка, газ, все, все это будет входить в стоимость, это все, вытяжка, освещение, все эти встроенные светильники, вся разводка, естественно, все выводы под каждую технику. AC, то есть климатическая система, и не просто кондиционер на стене у вас будет висеть, как в России ставит, а полноценно, как в хороших дорогих отелях, централизованная система кондиционирования с пультом, с автоматическим регулированием и все такое прочее. Везде система «Умный дом» с такими сенсорными... Слышите у нас? Вот так выключается свет. Санузел, вот в One Bedroom будет два санузла. Если это будет одушечка, то есть первый санузел гостевой. Обратите внимание на имитацию мрамора. Черный, такой темный серый графитовый оттенок. Мат глянец, все сочетается. Что-то на мой вкус как-то высоко высоковат. поверхность зеркало. Я кладно с 1,80 мнор. Ну, как бы кто будет пониже меня, те, наверное, будут не рады. Но мы сошлем это может быть на шоурум этот недочет. Дальше здесь, вот этого, ничего не будет. Будут белые стены, будут только потолок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 Закрыть. вот они будут так вот жу -жу -жу заезжать. Это те вещи, которые сами вы себе не сделаете, если их не сделает застройщик. Ну, естественно, вы не будете проводку для штор вести и моторочки там ставить. Поэтому, конечно, приятно, когда это делают за вас, для вас. Вы заселяетесь, у вас все готовенькое. Вот как будет выглядеть санузел основной. Единственное, что не хватает на мой вкус, здесь ванна. Хотя, какая ванна? Друзья, о чем вы? У вас будет джакузи на балконе. В каждой квартире свой мини-бассейн бассейн джакузи вы можете видеть промо-видео как это выглядит Ну вот самые шикарные бассейны конечно ну угловых двухкомнатных квартирах тут огромные террасы ну конечно ценчик на них повыше все цены по запросу пишите мне вот в таких в студиях тоже видите бассейн Infinity он очень классно выполнен занимает примерно, половину террасы там дальше панорамное остекление идет вот именно так это и будет сделать уже их далеко не первый проект с такими с таким оснащением это прям их фишка бассейн бассейн каждый дом да нет не в каждый дом в каждую квартиру никого не удивишь уже в дубае тем что у вас бассейн спортзал пожалуйста вот здесь еще воркаут эм, площадка то есть аудор джим э, э, там спортивная площадка внутри естественно спортзал всегда есть и здесь тоже будет плюс зона отдыха плюс у вас будет на территории дома своего то есть там будет и кафе и сказать, парикмахерская и магазинчик все будет внутри причем это будет центральная локация в районе потому что ну, проходное, то есть место, которое будет ликвидным по тенду, я уже об этом сказал. И еще одна фишка, это очень удобно. Я только недавно это начал оценить, когда переселился в тот билдинг, где есть это. Это валит паркинг то есть когда вы подъезжаете просто к подъезду, выходите из машины, так вот ключи оставляете в машине, вам дают карточку, и все. И ваша машину отгоняют на парковку, запарковывают. Парковочное место в крытом подземном паркинге входит в стоимость, закреплено за вашей квартирой. Что еще входит в стоимость? Все входит в стоимость. Вот, то есть вам остается только кровать поставить. И все И все это в рассрочку на 5 лет от застройщика Он готов еще и полную меблировку сделать Для вас там столы Кровати, но честно Я не вижу смысла заказывать от застройщика Отдельный кайф вы получите просто заехав В Икею, здесь в Дубае Ну и посмотрев там на, В шоурумах какую-то красивую мебель с декором Выбрать это для себя Я считаю, что вы это, ну, что вам это будет приятно С вами сделать, хотя в принципе застройщик Может укомплектовать еще и стандартную мебель за вас, Как пожелаете Сколько стоит аппарат Служивание всей этой роскоши. То есть, каковы затраты на содержание этого объекта недвижимости? Никаких налогов, я думаю, вы знаете, нет. В Дубае э, в том смысле, что вы не платите налог на имущество, вы не платите налог, если будете сдавать в аренду. Единственная ваша регулярная затрата, это сервис-чардж, так называемый. То есть, сервисный сбор, который выставляется управляющей компанией. Составляет оно 15 дирхам за квадратный фут площади в год. Если перемножить и посчитать, ну, квадратный фут это примерно 1 десятая квадратного метра. Если посчитать минимальную площадь, а это студия около 40-45 квадратов но там выйдет, грубо говоря, там 8-10 тысяч рублей в месяц Содержание, куда будет входить? Охрана, уборка общих помещений У вас там будет входить куча помещений, которые вы можете использовать для себя Там игровые, спортзал, пожалуйста, пляж, бассейн Все это туда входит То есть там будет дежурить спасатель, там будут выдавать полотенчики валют паркинг, дежурный, вот этот тот, как он называется, консьерж Короче, кто будет вашу машину отгонять Все это туда уже входит Единственное, что вы будете еще по счетчикам платить там, за воду и свет и дополнительно Это уже по контракту, заключенному с э, компанией, поставляющей энергоресурсы все эти Вот называется она с Дева Все, как бы это доступно на самом деле Если вы будете сами не будете здесь жить, а будете сдавать это То это, естественно, слегка будет окупаться То есть э, стоимость содержания составляет примерно не более 10% от годовой аренды То есть если вы запускаете арендаторов, то, конечно, все равно за содержание платите сами Но эта сумма составляет не более 10% от годовой аренды Поэтому вот такие проекты такие ма маленькие клубные дома в такой стилистике пятизвездочного отеля, они сейчас самые актуальные для тех, кто не может заплатить за прям за тяжелый люкс, если вы не можете заплатить, если вы или не хотите, например, платить какие-то огромные деньги за недвижимость на пальме, за недвижимость там в бизнес-бэй, самые такие топовые локации, где там большая переплата идет именно за расположение. Здесь цены в три раза ниже, кайф от жизни. Такой же. Сели за руль или там сели в такси, доехали куда вы хотите за 15 минут. То есть никаких пробок нигде нет, там шикарной развязки. А все, что нужно, первой необходимости есть у вас под рукой около дома. Вот такая простая концепция этого дома. Все, что нужно, детали пишите мне, я вам скину. Все планировки, цены более детальные, график платежей все вам пишу на WhatsApp. Пишите мне запрос. С вами был Данил про Дубай. Всем пока.